Поздравляю с юбилеем. Отмечали? Нет. Почему 40 лет не отмечают? А чего веселиться? Ваш чай. Пятый, десяток. Ты лысеешь, у тебя болит коленка. Просто вышел из машины, миниск. Половина зубов не свои, вторая на очереди. Ты теперь точно знаешь, где у тебя сердце. На пляже в плаках почему-то хочется быстрее одеться. Я не помню, когда проснувшись, я чувствовал радость. Танцую только, когда пьяный. И лучше уже не будет. Будет только хуже. Ты станешь все праздновать. Это при том, что мне скорошивать жизнь моя работа. Ты понимаешь, о чем я. И неизвестно, будет ли тебя радовать твоя. И кем ты будешь в свои 40 лет. Но это, конечно, сгусток энергии. Каждый раз, когда я с ним общаюсь, у меня открываются какие-то новые чакры, о существовании которых я в принципе не подозревал, что они есть. После его выступления хочется идти на баррикады. Это бизнес-бронепоезд, который просто несется по тайге и при этом кладет перед собой рельсы. И прокатиться в этом бронепоезде и... Пошмалять из тяжелой пушки по конкурентам это прям огромное удовольствие в моей жизни это наверное самый циничный человек на свете вот. я более циничного человека на свете не встречал вот. но что характерно более здорового веселого и здравого цинизма я тоже в жизни не видел но первое впечатление было такое что это человек который ничему не верит во всем разбирается во все хочет вникнуть и Понять все, включая все законы, которые есть в нашей стране. Каждая встреча, каждое общение дает очень много мудрости, много знаний. Ни в одном учебнике, наверное, ни в одной школе столько не получишь, сколько просто от встречи, общения с этим человеком. Есть такое хорошее слово наставник. И этот человек всегда был в моей жизни действительно настоящим наставником. Помогал и помогает выбирать какие-то правильные направления в жизни, что-то решать. Век живи, век учись. Начинаешь соглашаться, понимать больше, чем ты думал все 40 лет своей жизни. Навер, наверное, это сродни какому-то взрыву в мозге. Это очень напористый человек, который знает свою цель, знает, куда идти знает, как не идти, и даже если этот путь не совсем верный, он все равно по нему пройдет и пытается сделать этот путь правильно. Очень, очень скромный. Мне казалось, что человек, который достиг вот таких высот, как он, он, не может быть таким скромным, как Саша. Это человек, с которым надо все время бороться. С ним очень сложно, но очень интересно. Он как надежное плечо, я бы так сказала. Даже дружеское надежное плечо, которое дает мне опору в моей жизни. Самая главная коронная фраза это Никиточка, не сейчас это нельзя решить за 15 минут. С этим надо сесть и очень внимательно поговорить. Это, но, она самая правильная. С точки зрения человека, человеческих качеств, отношения его к каким-то там событиям и к людям. Может быть оно слегка циничное по отношению там к людям с точки зрения, с моей точки зрения, да, там слегка циничное в каких-то вещах. Но скорее я чаще с этой циничностью соглашусь. Здравый цинизм это когда ты а, вроде как Ради себя делаешь другим плохо, но на самом деле делаешь другим хорошо. Каждое общение с ним это как микроапгрейд. Ты выходишь из кабинета и понимаешь, что ты стал лучше. Еще до того, как он заговорил, а я его только увидела, сразу стало понятно, что сейчас все будет хорошо. Он человек очень добрый, искренний, справедливый, иногда веселый и, возможно, хулиганистый, как мальчишка. А вот этого он становится еще более настоящим. А еще есть люди, которые становятся катализаторами для мира в котором они живут. И он как раз тот человек, который мир делает лучше и людей сильнее вокруг себя, и что его всем мы любим. Когда я рассказываю о нем своим друзьям, я говорю о том, что это настоящий гений, настоящий стратег, настоящий менеджер, настоящий шутник и самое главное настоящий. Редкое качество у людей, когда человек настоящий, когда не надо ничего изображать. чувствую Он чувствует все. Он чувствует бизнес, он чувствует, когда человеку обманывает, он чувствует, когда человек чего-то хочет, он чувствует, что человеку достаточно того, что у него есть. Чувство тех людей, которые тебя окружают. Чувство о тебе, чувство о том, что ты значишь для них, что ты значишь, для... что ты значишь в их жизни. Это всегда ценнее любого материального подарка. Саша, поздравляю тебя с юбилеем. Я чувствую, что прожитые годы не тянут тебя грузом ответственности, а расправляют тебе плечи и позволяют вместе с нами, людьми, которые тебя любят и уважают, лететь к новым вершинам. А, все, я спуталась. Сказывала, ты возвращаешься на Киев, да? Да, понятно. <свист> Нет, это, конечно, прекрасно. А вообще тут... Вс <свист> а ⁇ <-м... свист> <свист> <свист>